У людей существует половая конституция, знаете, да? И кроме асексуалов, которых там полтора-два там процента, есть еще другая крайность, как называется? Гиперсексуальность, Гиперсексуальность да? Женщины называются нимфоманки, а мужчины сати... Сатиристы какие-то, ну от слова сатир. Знаете, кто такие сатиры в... Ну такие козломорды, э, э, э, ну, челеноносящие какие-то похотливые твари, ну что-то такое. Ну то есть, ну у них, ну это такая небольшое отклонение, что у мужчин и женщин. Остальные люди, они делятся на три три вида половой конституции: слабая, а, средняя и сильная. Все конституции хорошие, блин. Это не значит, что если у человека слабая половая конституция, и он секс хочет раз в несколько месяцев, его это удовлетворяет, что он какой-то не такой. Это нормально, абсолютно нормально. Есть куча факторов, по которым можно определить половую конституцию человека. И причем это даже эффективней и правильней будет, чем просто спать с человеком. Потому что люди так устроены, что... Ну, во-первых, они не очень понимают свою половую конституцию, а во-вторых, в процессе, когда они ухаживают, да, вот эти все притираются, много лет могут притираться, они врут друг другу.